«Магазин Мототек» представляет лодочный мотор «Парсу». То есть, как видим, моделька подходит отлично для небольших резиновых лодок, максимальной длиной 3,3 метра и для максимальной скорости до 20 км в час. То есть, мотор очень легкий, его вес 9,8 кг, то есть, грубо говоря, 10 кг. То есть, его удобно донести до лодки, легко установить и, в принципе, передвигаться так, как вам надо. Мощность двигателя 2,6 лошадиные силы Двигатель 50 кубовый Жидкостного охлаждения Он одноцилиндровый И вот так вот он выглядит Есть удобный и легкий способ Доступа к свече Свечи стандартно идут НЖК, то есть хорошие свечи Сразу же идет набор шпонок Для винта Топливный бак объемом 1,2 литра в общем в принципе и все и вот такой шумоизоляционный капот то есть как что входит в комплектацию двигателя это заводная ручка чека безопасности вытяжной подсос и румпель уже с регулировкой газа, то есть ну регулировка оборота. Далее у вас есть пятипозиционная регулировка трима, выход воды, сброс воды, антикавитационная пластина, окна забора воды ну и конечно же винт. Есть также регулировка плавности хода самого мотора. То есть вы так затягиваете эксцентрик. Ну, для более мягкого, либо более жесткого его вращения. Мотор односкоростной, то есть он вращается только в одну сторону. Для движения назад вы переворачиваете двигатель. И переворачиваете к своей стороне рупель. Ну То есть это все легко делается. Заводится мотор Парсон довольно таки легко. То есть вы проворачиваете топливный кран и заводится. Так же самое есть улучшение. То есть, ну, либо чека безопасности вы выдергиваете, либо нажимаете вот эту кнопку. Мотор Хорошо фиксируется над водой, то есть вы при подъеме есть вот такой вот стопор. То есть хороший, отличный мотор, он хорошо, качественно сделан для максимального удовольствия в приезде.